Джеффри Уильям Монсон, российский политик, спортсмен, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск с 9 сентября 2018 года, прозвище Снеговик, Сноумен, дата рождения 18 января 1971 года, место рождения Сент-Пол, Миннесота, США. Рост 175 сантиметров. весовая категория 108 килограмм. степень мастерства – черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Российское гражданство было одобрено в декабре 2015 года и предоставлено указом президента России Владимира Путина. Раз-раз-раз, раз-два-раз раз, раз, проверка студийной аппаратуры. Я был удивлен, что Джефф живет в обычном многоэтажном доме, а не где-то на Рублевке. Удивило и отношение местного населения к Джеффу. Дети его буквально облепили, здоровались и фотографировались. Я Артем Монсон, самый лучший человек в мире, смотрите его по телевизору. Для меня этот человек ассоциируется с американскими боевиками вестернами черно-белого формата, где главные герои Грегори Пэк и Клинт Иствуд – Джефф запускает свой проект под названием Джефф Монсон Клаб, и мы приехали по этому поводу записать с ним интервью. Памера, yeah, мотор. Всем привет, привет, Джефф. Привет. Uh, расскажи, пожалуйста, вот год назад ты получил русское гражданство. Почему ты решил стать uh, жить в России, стать русским? I'm, I've been coming to Russia, uh, now for я um, uh, yeah, uh, you know, приезжаю в Россию уже 8 down. лет. И, конечно, в первый раз, когда я приехал в Россию, это было круто. Увидеть все те места, о которых я читал. Красная площадь, Санкт-Петербург. И я счастливчик. Я мог путешествовать по всей стране. Я был в 35 городах России. Я хорошо узнал русских и по-настоящему полюбил их. Мой дом — Америка, но что произошло like в последние out. годы? Люди протягивают мне руки, приветствуют меня на улице, и благодаря этому я чувствую себя частью семьи. Мои друзья часто спрашивают меня, так как я путешествовал по всему миру, был везде. Китай, Бразилия, Англия, Новая Зеландия, Австралия, весь мир. И все меня спрашивают, почему ты выбрал Россию? А я думаю, что это Россия выбрала меня. И люди дают возможность чувствовать, что я русский. Но в последнее время я по-настоящему начал любить русский народ. Не землю. Да, русская земля красивая, тут красивая природа. Но я начал любить русских людей. Наверняка ты знаешь такого бойца, как Олег Токтаров, который переехал в США, сделал свою карьеру в Голливуде, и сейчас он опять вернулся в Россию. Не собираешься ли ты сделать э, свою карьеру в России, а потом вернуться, соответственно, обратно как-то в США? У меня есть возможность, in, uh, есть время и силы uh, Lessa, поделиться сейчас you know, реальным опытом с людьми Олег, мой хороший друг, so, сначала он был so, хорошим бойцом um, в России um, you know, him, Потом but, uh, он сделал хорошую I карьеру в Голливуде, и у него есть шарм Я, конечно, в этом не настолько хорош, как он, и многих вещей, как Олег, сделать не могу Projects, но моя жизнь do, в России um, и мои проекты, Club, um, все, что я хотел бы uh, сделать uh, в России. Джефф Монсон Мэнс Клаб, я хотел бы добиться каких-то позитивных изменений для мужчин, для детей. Это моя жизнь, это то место, где я хочу быть. Здесь мой дом и здесь мое сердце. Джефф, многие знают тебя как бойца, но каким бы опытом ты бы мог еще поделиться с людьми? Проекты, которыми я занимаюсь сейчас, это работа с детьми, работа с людьми, которые потеряли свою жизнь И главный проект это Джефф Монсон Мэнс Клаб. Мы решили объединить вместе онлайн-курс, оффлайн-встречи и создать сообщество мужчин. Я боец и счастлив, что стал потому что это дало мне возможность путешествовать. И так я оказался в России. И теперь like я my, хочу заниматься like, uh, проектом, в котором бы я смог помогать like, друзьям, помогать, помогать детям. Time, Социальные проекты, and, and политика, спортивные тренировки — это то, что сейчас движет мной. Есть какие-то конкретные проекты, которыми ты сейчас занимаешься и продвигаешь массу. сейчас, как я с людьми, И большой проект, я сейчас работаю, это И Course, um, and С meetings, Джефф Монсон, Мэнс Клаб, я хотел бы добиться каких-то позитивных together. изменений для you know, мужчин, для детей. Это моя like жизнь, это то место, где я хочу быть. Здесь мой дом, и здесь мое сердце. Несмотря на то, что люди здесь имеют очень сильное чувство, общности важно помимо того, чтобы показать, кем ты являешься, сделать что-то хорошее для общества, чтобы оно становилось лучше, здоровее физически, здоровее интеллектуально, помогать людям реализовывать свои мечты, становиться успешнее, успешнее во всем, чтобы это ни было – спорт, семья, бизнес. Что мне понравилось в России, так это то, что здесь люди сильные и наружу и внутри. Но даже при понимании этого нужно все, что ты знаешь, все, что ты умеешь, ум, тело, дух, всю свою гордость, не держать все это в себе, а показать миру лучшее, что ты можешь сделать, показать, что значит быть русским мужчиной и поделиться своим опытом с другими, понимающими, кто ты. К сожалению, несмотря на то, что что у русских сильное чувство общности в условиях социальной нестабильности. Иностранцы, глядя на Россию, думают, что что-то не так с русскими. Я хочу сделать так, чтобы русские гордились не только за свою страну, но и были счастливы от того, кем они являются для самих себя. Спасибо, Джефф, это было очень прекрасное интервью, я с радостью буду участвовать в своем клубе и своим подписчикам тоже рекомендую принять участие и продвижение данной идеи в массы. Все ссылки на Джеффа, на его аккаунты, на его клуб будут прямо под этим видео, обязательно переходите под ним, подписывайтесь и давайте двигать эту тему в массы, как говорится. На этом все, всем счастливо и пока-пока. Меня зовут Максим, и я советую смотреть по всем каналам Дрёх Малсин. Будь мужчиной, будь в клубе.